Атака на штаб флота. Олега Зубкова посадили. Малолетний мопедист сбил инспектора ДПС. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Начнем, и, конечно, не без оснований, с самой обсуждаемой, просматриваемой и комментируемой темы, которая вышла уже далеко за уровень новостей Севастополя и взбудоражила сотни тысяч умов. Я, как вы уже могли догадаться, говорю о террористическом акте на территории штаба Черноморского флота. Около шести утра в праздничное утро 31 июля беспилотный летательный аппарат доставил самодельное взрывчатое устройство к фасаду здания. При взрыве пострадали 6 человек, также стена самого здания частично разрушена, а окна выбиты. Атака спровоцировала огромное количество обсуждений, споров, домыслов и теорий. Некоторое время казалось, что севастопольское инфополе буквально сошло с ума. Абсолютно одиозные комментарии, о которых более подробно мы поговорим позже, набирали неслыханный уровень поддержки. Что же в результате? Все мероприятия, приуроченные к дню ВМФ, были отменены. В городе введен желтый уровень террористической опасности и, скорее всего, о некоторых мерах нам просто не рассказывают. Можно сделать вывод, что диверсанты, как бы это печально ни звучало, добились успеха. Ведь вполне очевидно, что расчет был в первую очередь на политическое воздействие и запугивание населения. Даже небольшим дроном со взрывчаткой можно было нанести гораздо больше ущерба, чем атака на административное здание снаружи. Цель, которую перед собой ставили террористы, была другой и вполне конкретной – показать севастопольцам, что они могут посеять раздор в обществе и начать охоту на ведьм. Именно поэтому я, и подчеркну лично от себя, хочу попросить вас ничего из вышепричисленного не делать. Все просто. Таким образом вы действуете так, как этого хотят террористы. Подумайте об этом. А теперь, как и обещал, об абсурдных идеях и неслыханной поддержке. На волне народного гнева самым главным и вполне логичным вопросом стало, как такое допустили и почему ничего не предприняли. Пытаясь для себя и других ответить на этот вопрос, люди пускались в рассуждения о том, как действуют глушилки, как нужно проверять въезжающих в Крым беженцев, какие стратегические варианты размещения доступны для штаба флота и каков принцип действия новейших систем ПВО в пределах плотной застройки по низколетящим объектам. Возможно, после такого наша программа потеряет часть аудитории, но я все же скажу. Прочитав одну статью на Википедии, вы не становитесь экспертами в теме. Такова жестокая правда жизни. Не стоит считать, что уж вы-то на своем диване умнее всех и вся, и именно под вашим руководством такого бы не случилось. Не хочу, чтобы вы думали, мол, я защищаю нашу власть, Отнюдь. Вот только идеи по типу впилить по всему городу глушилки, все огородить, запретить, проверять и наказывать – полный бред. И именно его в контексте этой темы я вижу больше всего. Не хочу излишне упрощать, но так как на повестке дня есть и другие темы, прошу меня простить. Все сводится к тому, что Украина живет в условиях войны, можно смело сказать тотальной, а на ней, как известно, все средства хороши. Для нас же это отдаленная спецоперация. Жизнь продолжается, мероприятия, концерты, праздники. И здесь каждый должен задать себе вопрос. А готов ли я перенести войну сюда? Установить военные порядки, все огородить, заглушить, а город закрыть? Лично я отвечу без колебаний – нет. Ну а теперь перейдем к более традиционным темам. Уже догадались? Правильно, незаконные стройки. На очереди трио, можно даже с желания загадать. Начнем с проспекта Античный. Там жители дома 8В восстали против постройки постоянно действующей ярмарки в своем дворе. Неиронично названная «Народной», ярмарка представляет собой скопление уродливых пластмассовых строений. Эту груду планировалось разместить прямо во дворе дома, в 16 метрах от подъезда. Осложняет ситуацию то, что место под рынок, которое безусловно, и скрывается под ярмаркой, отводят прямо в динопарке, излюбленном месте отдыха всех любителей природы в районе. Ну а никакая ярмарка под окнами домов жителям античного, по их же словам, уж точно не нужна. Закономерное возмущение жителей домов можно понять. Динопарк – единственное место для отдыха с детьми, утренних пробежек и созерцания редких растений. В парке растут ливанские кедры, кипарисы и розы. Всю эту красоту планировали немного разбавить пластиковыми коробочками. Вы спросите, почему же я все время говорю в прошедшем времени? Все потому, что на протесты жителей уже обратил внимание губернатор. Михаил Развожаев выехал на объект и после осмотра поручил снести сооружение и перенести торговлю в другое место. Решение протестующие встретили громким «Ура!». Сразу понятно, какое облегчение принесла им эта новость. Вообще, хочется чуть подробнее поговорить о самом объекте. Кто и почему решил, что устроить рынок прямо во дворе дома – хорошая идея. И кто не проконтролировал принятие этого решения – тоже вопрос открытый. Также именно к самой стройке множество претензий, которые теперь останутся без ответа. Набор стандартный. Как планировали подключать электроэнергию? Куда сливать отходы? Как утилизировать продукты и как их вообще доставлять? Паспорт объекта, если можно так сказать, в виде листа, 4 файлики. Ответами на эти вопросы не изобилуют. А простые рабочие, естественно, ничего не знают. Короче говоря, хочется обратиться к тем, кто этот проект придумывал. Ну, вы чего, ребят, сами же свои деньги тратите. Надо же как-то продумывать, что, где и как делаешь жителям античного проспекта большой почет и уважение. Не понравилось то, что делают с их двором, вышли и добились своего. Притом в акции участвовали все от мала до велика. Так держать. Я немного слукавил, когда говорил, что у нас сегодня трио незаконных строек. Но эта новость явно олицетворяет нарушение законов моральных. В сторону высокопарной речи перейду к теме. На участок в 600 квадратных метров на улице Острякова планируют впихнуть, другого слова не найти, пятиэтажный торговый центр. Участок расположен во вполне сформированном микрорайоне между домом номер 157 на улице Хрусталева и домом номер 240 на проспекте Острякова. Только-только избавились от торгового центра у штаба флота, как новый угрожающий проект появился на горизонте. И вновь стандартные вопросы, которые уже не требуют озвучивания, всплывают в голове. Похоже, когда у какого-нибудь коммерсанта появляется внушительная сумма денег, он может думать только о том, куда бы еще влепить торговый центр на всю сумму. При этом, как уже показала практика, ограничениями не являются ни холм на месте возведения, ни буквальное отсутствие места под застройку. Совсем уже смешно становится от того, что проспект генерала Острякова уже и так насыщен коммерческой застройкой. Люди ведь просто не будут ходить в новый ТЦ. Возможно, это понимают и застройщики, и за проектом кроется некая неназванная цель. Потому что, согласитесь, пятиэтажка торговый центр на шести сотках выглядит как-то уж совсем абсурдно. В комментариях под новостью остроумные горожане пишут, что строить новые ТЦ в Севастополе – это как безрукому на каждый праздник дарить перчатки. Пока ситуация находится на начальной стадии, все в рамках закона и даже проведена экспертиза, подтвердившая возможность постройки на данной территории. Посмотрим, какое развитие получит данный проект. Возможно, жителям Остряков придется также отстаивать свое право на свободные зеленые зоны для прогулок, как и противникам народной ярмарки. Прогуливаясь дальше по проспекту генерала Острякова, встретим и третий, последний на сегодня случай незаконного строительства. Около дома 232 неожиданно начались строительные работы. Та же участь постигла и второй участок неподалеку. В один ничем не примечательный день на место пригнали рабочих, возник небольшой забор, а все деревья просто вырубили. Благо хоть участочки небольшие. Еще раз подчеркну, что дело происходит буквально под окнами домов при домовой территории многоэтажек. Не желая мириться с таким положением дел, жители пошли разбираться. На месте человек по имени Степан, представившийся владельцем участка, сообщил желающим. Он намерен строить на этом и других участках рядом коттеджный поселок. Очень быстро закипела работа, и к началу августа уже возник бетонный фундамент под одно из строений. Да-да, понимаю, вообще непонятно, как на таком крошечном участке можно построить коттеджный поселок. Видимо, он тоже будет аж 20-этажным, как пресловутый торговый центр. Улавливается некая связь. Опустим ненужные вопросы, цими ситуации вот в чем. Жители соседних домов вполне логично обратились в ответственные ведомства, где на их коллективные запросы поступил до смешного абсурдный ответ. Разрешения на строительство объектов не выдавались по причине отсутствия заявлений на выдачу разрешения. Все как в поговорке. Не хочешь слышать ответ? Не задавай вопрос. Просто молча стройся без чего-либо разрешения. Основания же для проверки чиновники не наблюдают, что говорится, в упор, даже несмотря на аргументы жильцов о том, что на участках как минимум проходит газовая труба высокого давления. Совет жильцам. Пишите в прокуратуру. Она у нас, как ни странно, довольно часто заставляет различных ленивцев хоть сколько-нибудь шевелиться. Вообще интересно, что именно проспект генерала Острякова попал под раздачу. Как-то много в последнее время проектов на ограниченном пространстве. Неужели ожидается резкое подорожание земли, и нужно застолбить владение? Кстати, история с этими участками не новая. Между застройщиками и жильцами соседних домов уже проходили баталии восьмилетней давности. Тогда на похожем крошечном участке вырос многоквартирный дом номер 222-9. Похоже, нечто схожее планируется и теперь. Крымского бизнесмена, владельца парков «Тайган» и «Сказка» Олега Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима по уголовному делу о напавшем на младенца тигре. В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда в парке Львов пострадал годовалый ребенок. Помимо заключения, владелец «Тайгана» был оштрафован на 225 тысяч рублей. Суд признал Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Интересно, что даже сама мать пострадавшего ребенка признавалась, что они перелезли защитное ограждение перед клеткой. По слухам, сделано это было, чтобы младелец покормил тигра с руки мясом. Однако помним, что эта информация не подтверждена. Но даже без этого перелезать через ограждение, через которое запрещено перелезать по технике безопасности, уже нарушение, которое, по идее, должно снимать всю ответственность с владельца и персонала парка. Мне вообще дико видеть, что многие в комментариях обвиняют Зубкова и поддерживают реальный срок в 2,5 года. Я честно не понимаю, какими аргументами вы руководствуетесь. Неужели, если я сегодня влезу на завод и суну руку в токарный станок, осудят рабочего или владельца завода? Какие-то абсолютно неадекватные методы наказать за то, что человек в здравом уме и трезвой памяти решил сам сделать со своим ребенком. Родители самостоятельно вместе с ребенком перелезли через ограждение. Вы можете обвинить меня в додумывании, но, похоже, кто-то очень хотел отжать парк Тайган у Зубкова. И вот мечта исполнилась и получилось привлечь хоть за что-то. Ну, а может и наоборот. Это Зубков, алькапоны Крымского разлива, над поимкой которого трудятся несколько отделов. И он, наконец, прокололся. Однажды рано утром малолетний гонщик на мопеде сбил инспектора ДПС. Звучит как начало дурного сериала, но в Севастополе это произошло в действительности. 15-летний школьник напился, поехал кататься на мопеде, а когда его попытались остановить инспекторы, не придумал ничего лучше, чем попытаться скрыться, попутно сбив с ног полицейского. Инспектор сейчас в больнице с серьезными травмами полицейскому скорейшего выздоровления, а улицам Севастополя скорейшего очищения от шумных тинейджеров на тарахтящих мопедах со снятыми глушаками. Куда смотрят родители, хочется спросить? Ну, вероятно, туда же, куда и остальные взрослые. Повозмущаются в соцсетях, выплеснут раздражение, убедятся, что, естественно, в скоростных нелегальных развлечениях юных гонщиков их чада не участвует, и все? Искренне надеюсь, что такой инцидент с коллегой по цеху заставит других мопедистов дважды подумать перед тем, как, например, делать козла на оживленной дороге или играть в шашечки с троллейбусами. Свидетелем такого поведения я неоднократно становился лично. А вообще, и тут я иногда сам не верю своим словам, но запретить бы эту гадость тарахтящую ко всем чертям. Честное слово, в селе живем как будто. Ну и напоследок добрая, душевная новость о собаке из Севастополя, которая обрела неожиданную популярность в интернете. Все благодаря своей привычке ловить волны на набережной. После прогулок по артиллерийской бухте туристы и горожане часто выкладывают видеозаписи и фотографии с собакой, что настойчиво пытается съесть морские волны. Оказалось, что героиню многочисленных записей зовут Лиса, и она живет в центре на попечительстве у добрых людей. За окрас лиса обрела прозвище «Севастопольская каштанка». Разбираясь в первопричинах такой любви собаки к волнам, корреспондент Фарпост выяснил, что ловить волны каштанку научил другой пес по кличке Джек. С его участием тоже можно найти немало фотографий на просторах интернета. После него линия наставничества, к сожалению, теряется, и кто обучил Джека узнать уже не представляется возможным. В заключение хочу сказать, что на сайте ForPost вышло замечательное интервью с девушкой, которая следит за Лисой. Все пересказывать не буду, но настроение и правда поднимает очень сильно. А с вами был Эмиль Валеев в программе Качаем прессу. До свидания!